Алло, ресторан? Здрасте. Ваш видел рекламный ролик. А можно сегодня вечером у вас забронировать столик? Хочу посидеть, выпить, с друзьями уйти в отрыв. Но забронировать прочно, чтоб если будет взрыв, осколки машины адской, чтоб не попали в меня. Столик-то можно простецкий, но чтоб вокруг броня. И вот еще что, хотя я и не противник культуры, А можно убрать в подсобку стоящие в зале скульптуры, Особенно разные бюсты, и если на них шлемы, В них порох, шурупы и гайки, и взрывателей клеммы, До него всех понятно тротил с разящим металлом, Уберите и сделайте пост, народ повалит к вам валом, Скажите, что военкоры у вас не проходят дрескот. В очередь на бизнес-ланчи выстроится народ. Мол, заведение вашего стократно повышен ранг, И никого случайно не цепанет бумеранг. Во времена настали, просто дочка огонь. Вот уже и не спасает от фронта по старости бронь. Я бабки купил недорого, буквально не больше стольника, Бюстгалтер, модный, красивый, в мире бронежилетов в Сокольниках. Ходила гора к Магомету, вот визит Магомета к горе. Скинулись всем подъездом на ПВО во дворе. А, кстати, на вашей парковке найдется место под танк? Очень не хочется, дочка». Случайно поймать бумеран.